И всем привет, меня зовут Даров И сегодня я снимаю видео Логика в Майнкрафте Выживание, конечно же, как всегда Во-первых, первая логика в Майнкрафте Это связано с лавой Но чтобы дойти до лавы Нам нужно железное ведро Лава И все, пока мы добываем дерево, потому что я новый мир начал. Кстати, как вам мое предыдущее видео? Надеюсь, вы поставили на него лайки и написали комментарии. То я буду грустный. Снимал, снимал, просто так снимал. Получается. Потому что вот у каждого видеоблогера... Вот труд оценивается в лайках, просмотров, подписок. Вот и тоже <coughs> то же самое я, потому что я трачу силы, время, энергию. Ну вот так добываем дерево. Добыли достаточно дерево. Кстати, одно правило в Майнкрафте: никогда не копайте под себя что можете упасть в лаву или в какую-то пропасть, потому что уже, ну, в версии... 18, а, точ, а, в версии точка 18 18.1 уже глубина места, где... А, короче, глубже глубина, не помню какая, намного глубже. Сначала надо нам найти шахту, шахту, шахту, или Гранд Каньон вот это пойдет сначала ми... ставим барсак палочки-палочки-палочки-палочки палочки. все палки взяли теперь делаем себе кирочку делаю себе кирочку кстати а вы у меня спросите а почему ты не играешь в креативе и все, быстрее сделаешь? Потому что в креативе ты это, а я вам отвечаю, потому что в креативе это неинтересно, как Так, как ты не проходишь эти все эмоции и все такое. Набываем камень, камень. В сегодняшнем видео покажу вам только три логики. Первое, это ведро славы и просто лава. Второе это шипы. Ну, вы поймете, о чем я. И третье это с водой. Так, так, копаем, копаем, копаем, копаем, копаем, копаем. нам не нужно кстати кто профессионал в майнкрафте тогда напишите в комментариях я профессионал в майнкрафте я вам обязательно отвечу еще конечно же поставьте лайк если вы профессионал ну чтобы подбодарить меня чтобы я больше роликов снимал понял целым печком Сделаем три килочки, потому что я меня знаю. Я знаю, что все будет на перекосяк. Не только две. Сохраним палочки. Раз, два И сделаю себе один меч. Меч, меч, меч, меч, меч. Кстати, кто вряд на компьютере? Пусть, конечно же, напишет в комментариях, то есть кто играет в на компьютере, например, стандов, или Fortnite, тот напишите, пожалуйста, комментарии, и еще зарепостите это видео, и поставьте колокольчик. Ну, если хотите, подпишитесь. Кстати, я пойду такую лотерею, на лайк. Если у меня из яйца выпадает курица, то вы должны поставить лайк. Это чистый рандом. Это я так придумала. Ну, ладно, ну, ладно не я придумала. Уфиксая с, а с копиром. Ну просто с офичками это неинтересно. Потому что с них всегда шерсть выпадает. Напишите в комментарии, скопировать мне эту лотерею на лайк или нет. Обязательно напишите. На ч тут овец убиваю, если мне нужно железо? Так, сначала посмотрю крафт, как крафтится одной вещички. Извините, я просто хочу посмотреть Как она крафтится Так Понял угу. Так Мне нужно, мне нужно, мне нужно Подождите, извините Мне нужно вот это Секундочку, ладно еще так раз понадобится мне вот это так понял все посмотрел извините что задержался берем наш наш верстак обратно идем искать пещерку пещерку пещерку зачем я убивала вес первое это еда а второе это шерсть чтобы кровать сделать так Ой, вот он Гран Каньон. Ой, так. блин. мне света нет. Блин. И знаете, что я как лох спускаюсь? Ну просто не хочу рисковать. Так. Так. Так. Так. Блин. Ах, пластненько. Блин. Да. Вы видели, как я парапаркурю? Так, да, тут нету железа. Странно. Каньон, ну... Как каньон? Наполовину каньона. Что тут только эти слитки? Правильное название не знаю, извините. Ну, слитки... Мне нужен срочно уголь. Я просто ничего не вижу. Я сейчас потеряюсь в пространстве. Я, я просто... Нет, я реально говорю, потеряюсь в пространстве. Надо вернуться за древесиной. Это займет много времени, но что ж поделать, что ж поделать? Просто жертвую дерево, Жертвую. надеюсь, надеюсь, нет, блин, я должен найти, Все, я понял план, понял, понял. Ставим печку, берем кирку и плавим. Вот. Так осматриваем пока. А что, реально? Блин. Блин, спасибо, конечно. А, меня уносят. Блин. Надо. Нет, я сейчас задохнусь. Ах, я чуть не задохну. надо в обход идти. Точно, у меня же есть способ, как сохранить вкус Этим способом пользуется много профессионалов. Это дверь. Ага. Ага. Ага. Подождите, что хотелось так оставляем сюда половиночек ну. и тут надо мне сделать двери ой двери потому что как утверждают такие правила что блин опять три двери не бесит эти всегда три двери эти три двери Сейчас посмотрю, если этот какой профессиональный трю трюк работает. Ставим дверьку. Опа. Реально. Да ну нафиг. Прикиньте, это такие, блин, водяные сейвы. Опа. И опа. Так, поплыли, поплыли дальше. Все залетаем внутрь. <coughs> Таких много сейвов. Надо. Блин, все равно мне придется пойти за этими факелами. Да, да. А что есть Шалко. Ли... Что мне переплавить можно еще? Так, вот все мои вещи просто иду на свой риск. На это я потрачу много времени. Но это будет не отчаянно. Попытаюсь паркуром пройти. Раз, два, три, ну или нет. Ну что, еще поделать из. Ну блин, почему всегда это только происходит со мной? Опа, опа. Спасибо. Только со мной такое происходит. Вот, Не с каким другим человеком на этой планете Земле. Это даже к плюсу. Потому что вот раз, два, три, четыре. Так. Раз, два, три, четыре. Пять. Раз. еще чуть-чуть осталось 1 2 3 4 это вот ну, смотрите я вам не обещаю что логику майнкрафт такой ну пожалуйста поддержите меня в этом видео Все, я иду сражаться. Да, блин, не забайтил. А, я сейчас умру. Я вам клянусь. Это мой единственный шанс спасения. Нет! Блин. Лотерея на лайк. Да тут даже несколько лотерея на лайка. Так. Блин, все, это Хана. Май. Да откуда... так лотерея на лайк. Нет, нет. Пусть. спасите. А, Улица! Вот Рена лайт сработала! Да! Все, я бегу, бегу, бегу. Бегу. Это, это просто капец, капец. Ну и сидите там. Блин, они же сейчас подводных зомби превратятся. все мне надо валить. Мне нету ни от кого защищать. Ну и поликинских я шанс потерял. Надо было мне лезть наружу. Надо было. Теперь то, что меня спасет, это пустыня. Единственное, что меня спасет, это пустыня. Так что плывем туда. Плывем, плывем, счастье нарастем. Плывем, плывем, счастье нарастем. Плывем. Растем. Так. плывем плывем, плывем. На сейчас попробую что-то значит. Добиться, лодку построить и отправиться в далекое путешествие. Мы ну, сменули нож получилось. Напишите. Uh, кстати, в комментариях плюсик, если получилось смешно, так верстак, верстак. Так, подожди. лодка, лодка, лодочка, лодка. Это мой вариант. Раньше лодка это было на версии 16.5. Это совсем по-другому было. Это была лопата и остальное дерево. Реально. Так раньше было, да, да, люди. И да нет просто только спасет чудо мне нужна пустыня вряд ли я не найду конечно вряд ли я ее найду ой в смысле я вылез я туда плыву? так Еще то, что хотела сказать, вот я буду ка выпускать каждый день ролики, но не обещаю, не обещаю, что потом у меня, у меня было ты не было отзывов Ты комментариях. Ты не выполнил обещание или что еще такое, мне такого не надо. Так что, либо один ролик в день, либо два ролика, либо один ролик два, через два дня, но исключение будет либо один ролик через три-четыре дня. Это исключение. Плывем. Так. Это моя остановочка. Там портал. Хоть бы там была броня и огнива. еще пару опсинок. Хоть бы, пожалуйста. Вортуемся. Да, так да, да, да. Это пригодится. Это пригодится. Это, это пригодится. Собираем. Сколько слитков железа смогу сделать? Интересно. Напишите комментарий. Поставьте на паузу видео. И предугадайте, сколько я сделаю. Только, пожалуйста, не читайте. Пожалуйста. Так. Подождите, секундочку. Это в блок. Сейчас, секундочку. Так железо. Подождите, подождите, а где мои железные следы? Стоп, стоп, я выйти хочу, стереть, М. подождите, я запутался. А где мои ш... Я их не собрала. Да. Вот это я мора. Вот это я. Серьезно. Что Серьезно. Один железный слит. Реально? Вы чё... Ну чтоб на портал сделать, конечно же, мне нет. Хватит. Какую, какую дачу надо иметь, чтобы вот так лохануться. Так. Ой. Так, так, так, так, так. так. Едем, едем, едем. Едем, едем, едем, едем. Так, вот они, черепашки. Вот я и нашел лаву. Ну... Но... Конечно, я не нашел. Все, выпустил. Извините. Я просто недавно начал. Эм, вы ничего не видели, что я писал. Так. Короче, логику, которую я хотел показать. У меня нет железного ведра, конечно. Логика такова. Если мы возьмем железное ведро лаву, то мы не обожжемся. Но если мы прыгнем в лаву, мы обожжемся. Это как работает? Вот это первая логика. Вторая. Сейчас. Вот продемонстрирую даже. Сейчас посмотрю. Ну хоть что-то меня спасет. Ой, господи. Знаете, друзья, шанс у меня уже ноль, но я доделаю это видео красиво. Блин, я нарожена волк, я нарожена. Доделаю это видео красиво. Если летает курица, то это видео заканчивается красиво. Конечно же, у меня же удача просто, прокачанная на десяточку. Ну, друзья, так, еще раз пробую. Нет, курочки, дайте мне еще яичко. Это, это должно сработать. Так, так, так. еще курицы. Курицы, пожалуйста. Ставки. А -а -а! Да ну! В смысле? В смысле тут бонусный сундук? Я же вроде не ставил настройка бонусные сундуки. Реально, я не ставил. Я вам коленусь. Окурме. Странно. Конечно, я еду возьму. Не откажусь. А что здесь оказалось -то? Странно. Но все равно я вам клянусь, Не стоял бонусный сундук. Так, если вылетает курица, то я заканчиваю это видео. Красиво. Так, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, как хоть какая-то удача. Так, курица. Курицы, господи, что вы такие безупречные? Пожалуйста. Хоть одна курица, дай мне яйцо. Курицы. Ну, ребят, как у меня просто удача на максимум, я с вами прощаюсь. В сегодняшнем видео с вами был Даров, и всем пока!